Всем привет дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Тайна НЛО, но сегодня вам расскажу и покажу множество интересных тайн, которые вы должны знать. Помимо того, что происходит на нашей планете, да и объяснить это невозможно, сегодня вам расскажу множество историй людей, которые столкнулись с неопознанным летающим объектом. Еще в 1963 году Группа людей столкнулись с неопознанным летающим объектом, который приманивал их. Это студенты, которые решили отдохнуть около берега. И вдруг появился необычный, но странный НЛО. Полетел он к ним. Они видели своими глазами много чего, но такого они не ожидали. Этот НЛО приземлился. Метров 15 от них и вышел оттуда серо-кожий инопланетный человек. Он пытался наладить с ними контакт, но случилось то, что должно было случиться. Один из студентов взял бросил банку пива в этого пришельца и пошло все не так. Этот необычный НЛО и инопланетный человек их просто всех испепелил. Вы спросите, откуда тогда эта история? Недалеко от них стояла еще одна машина с молодой семьей. Они также отдыхали и видели своими глазами то, что случилось. Необычный, но очень странный момент тогда был очень опасным. Никогда не делайте лишние. И необычные движения ибо вас может уничтожить этот объект но это еще не все случилось также в бразилии очень странная история о том что никто не мог поверить горем убитый отец потерял дочь и сына в землетрясение он пошел в лес успокоиться и увидел необычную пещеру но не зная, что в этой пещере он решил пойти и увидел рядом с этим местом необычные но очень странные иероглифы он хотел покончить самоубийством в этой пещере но суть в том что чем ниже он спускался тем страшнее ему было он увидел перед собой необычный артефакт, напоминающий орла. Но, что самое интересное, рядом с ним еще лежал необычный саркофаг, наподобие египетских времен. Он открыл и увидел своими глазами необычное и очень странное существо, которое лежало в этом саркофаге. Он прибежал обратно позвал туда людей, и все увидели в этой пещере необычного и очень странного монстра. Оказывается, этот необычный монстр спал. Но когда они открыли эту крышку, то они его выпустили. Это существо убило всех и никого не оставило в живых. Но суть в том, что недалеко от этого места Мальчик видел, как это существо разрывало 12 человек. Оно очень огромное, и она передвигалась на четвереньках. Что за существо было, объяснить никто не смог. Они месяц пытались поймать этого необычного монстра, и все равно у них не получилось. После этого... Туда приехала специальная группа и увидела своими глазами, что этот артефакт и саркофаг принадлежит египетским временам. И правда, как он мог здесь, в Бразилии, оказаться? Вот такие необычные истории происходят на нашей планете. Вы еще не знаете то, что знаем мы. В 2009 году в Египте нашли необычный потайной вход. И очень странно, эта пирамида была построена, как говорят, не снаружи, а все изнутри. И вход был только снаружи. Когда они проломили этот вход в тайный ход пирамиды, то увидели ужасающую картину. 12 саркофагов лежали по часовой стрелке. Но по центру стоял необычный артефакт. Никто не может объяснить, что за артефакт, но суть в том, что все, что происходило, они видели своими глазами. Они открыли эти саркофаги и ужаснулись, что на них была печать не египетская. Когда они открыли, они увидели, что все бога, которые были перечислены, Анубис, Ра и остальные, они были правдивы. Это четырехметровые Почти 400-500 килограмм каждый саркофаг. Но суть в том, что тайная история — это история. Никто не знает, что с ними стало. Но говорят местные жители, что эти саркофаги и кто внутри был, они живые. Они просто спят, эти боги. И все, что происходило, было вывезено. В специальный отдел США. Никто объяснить также не может, куда все это делать. Но теперь самое страшное. Помимо того, что все происходит и везде, то сейчас мы наблюдаем за страшной и необычной картиной. На нашу планету подлетают необычные спутники. Это спутники инопланетных существ, которые циркулируются на протяжении около несколько сотен лет. Вы уже слышали про Черный Принц, это тоже спутник, но он был запущен с какой-то планеты J-12. Никто не может объяснить происхождение всего этого, но суть в том, что инопланетные существа не готовят нападение, а уже приготовили. Сейчас они просто стимулируют свою необычную ударную группу, где можно сразу махом захватить планету. Исходя из всей ситуации, это очень странно звучит, но мнение мое может не разделяться и даже может не быть как у вас. Но это субъективное мнение о том, что происходит на нашей планете. Спутники на МКС и остальные спутники, которые пролетают рядом с этой станцией, видят, как необычные НЛО подлетают к МКС. Никто не может объяснить правдивость того, что эти необычные существа не только опасны, но еще и пытаются сделать контакт с людьми. Как это было в 2013 году на МКС, НЛО подлетел и начал контактировать с человеком. Но это замяли, эту информацию не выпускали. Но суть в том, что, скорее всего, люди были до того момента жадные, что они нарушили самую правильную тему с инопланетными существами. И теперь мы видим эти НЛО везде и повсюду.